Вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада, значит, это чем вы сводите его с ума. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно. Другие мои, будем мы смотреть, конечно же, на мужчин. А вот на женщин не будем. Потому что вас мало, потому что у женщин больше. Вот и все. Вот и все. Заказывайте, зак заказывайте своих мужчин. Если у вас их пять, то... Мне только 4. Пока, пока 4. Возможно, может, а может свечку пятую куплю. А вдруг? А вдруг? А вдруг? А -а -а, поэтому Поэтому. Чем, чем, чем вы сводите с ума? Чем вы его сводите с ума? Здравствуйте, кто загадал на зеленого человека? Чем вы его сводите с ума? Ну вот чем же, чем же? А возможно данными, а, возможно вокальными, а может быть глазюками своими красивыми? Вот так красиво, красиво, все полетел, поплыл. Давайте, чем вы сводите его с ума? Чем? Чем же? Девятка пентаклей внешний прям сразу вид? Нет. И десятка мечей луна? Нет, нет, нет. Окей. Давайте смотреть. Это интересно. Это как чем вы его не сходите с ума. Вот это очень сильно показано. Дайте-ка мне немножечко подумать. рыбку съесть и нахрен съесть. Я тот человек гораздо, так понимаю. подождите, как-то, как-то, как-то вообще. Как-то не то, что немножко сложно, а как-то что-то как-то... Свести с ума человека достаточно сложно, <смех> прям я сразу скажу, человеку очень сильно достаточно сложно свести с ума. Сводит с ума только, давайте так, если вы загадали близлежащего, то есть у человека кто-то есть, то я не могу сказать, что вы его сводите с ума. Давайте так: этому человеку нужен какой-то свой тёртый калач в жизни. Если этот свой тёртый калач в жизни это его семья, то вот простите: не на все человек у вас падок. Да, отмечать какую-то вашу красотень, великолепие он может, но падок только больше на какие-то свои своих людей близлежащих короче это первый вариант второй вариант если ты загадала на человека который в принципе свободен да но здесь человек ценит все в меру то есть и красоту внешнюю и внутреннюю какую какую-то чистоту больше я бы сказала и то что ты можешь дать то есть ты с наскоком его свести с ума не можешь э, вообще от слова совсем, <с> то есть здесь определенными своими характеристиками и чертами характера также очень сильно можешь свести с ума, то есть ну, не всем его можно зацепить, давай так, внешний вид, это, конечно, да, но в меру, в меру обязательно, то есть акцент на внешности здесь человека это, это важно для этого человека, что внешне какая-то атрибутика, но также ваши какие-то мысли, думая о том, что вы из себя вообще представляете, вот что также очень сильно важно для человека. Какие-то ваши планы далеко идущие, ваш статус и тому подобное. Также если у кого-то могут отпугивать, отпугивать, может статус чей-то, кстати. Но чей-то статус может очень даже не то, что привлекать, а как-то отпугивать. Это немножко тормозить. То есть, вот смотрите, у кого-то здесь может стоп-кран просто пройти на то, что вы, если замужем, <laughs> либо он женат. Поэтому вот здесь стоп кран еще большое. Он может отмечать, что вы а, красивая. Да, он может быть на этом зациклен, но... Дело в том, что человек должен при этом быть в пограничном, не знаю, состоянии, в браке, чтобы его как-то зацепить хоть чем-то. Но подловить это только вот в таком моменте возможно, когда что-то в браке, либо там полная разруха, либо полное ничто, либо крах, либо уже давно крах. Тогда можете зацепить, но чтобы сводить с ума, вот я бы не сказала. Не из-за этого сводится с ума, не только внешними данными, но и то, какой вы человек сама по себе. Поэтому вот-вот, качая кача внутреннюю всю историю, свой левел поднимай по жизни. А если будет окей, да, и окей. Поэтому, дорогие мои, вот, вот не только внешний вид, да, он важен, но он не первый, он вообще, возможно, даже и не особо и первый, а десятый, но здесь важно, какой вы сам, какой вы сам человек, как вы на ну, ну, как вы разговариваете, как вы диалекты ведете, как вы себе показываете, вот чем можно с ума-то свести, не совсем тем, чем доступно, а чем иногда порой и невозможно, поэтому, короче, как-то так. А, вот поэтому да. Вот чем можно свести его с ума. Если не сводится с ума, то... Но ну, это крайне-крайне это не свобода человек. Вот крайне такой. Как айсберг в океане. Ну да, это очень может похоже на быть на такой у нас тут вариант. Как айсберг, реальный айсберг. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас красный вариант. Чем вы его сводите с ума? Чем вы этому мужчину по красному варианту сводите с ума? Чем вы его сводите с ума? Очень многим. А может быть волоском интересным, либо хвостиком. А, Кай же, ну, No! <laughs> М -м -м, вашей рассудительностью, а здесь тоже не все просто так, не все просто так, хорошая хозяйка, рассудительная, всему знает меру, холоднокровие человека, кстати, привлекает, ну, холодный разум, а, возможно, какое-то что-то, ну, знаешь, это как хладнокровные женщины, но очень профессиональные такие, есть профессионализм, то есть если у вас есть профессионализм, есть такие качества, прям, да, сводите сильно, То есть ваши какие-то познания, ваши мысли, ваши надежды, стремления, желания что-то кому-то отдать и что-то кому-то продемонстрировать, ваш холодный рассудок сводит с ума. Ну, это типа, вы, знаешь, как фа фантазия-училка. У <смех> он тоже может проигрываться, да? Фантазировать себе учительницу, холодную, недостижимую, да? <смех> Ну ладно, вот таким каким-то рассуждением, внутренними убеждениями сводите человека с ума. <смех> Возможно, даже в прямом смысле зло одеться некуда, да, от вас. <смех> о если работаете с этим человеком, то да. Поэтому, ну вот, вот, вот, я прям сразу говорю, что вы отдаете, что вы даете этому миру, как вы себя показываете, ваши диалоги, ваши рассуждения, вот что его сводит с ума. А? Вот так, а вы что думали? Детьки рулят миром, но не во всех у нас вариантов. А? Рабочие моменты, то, как вы на работе, а может на работу просто одеваетесь супер-пупер и сводите с ума, что человек потом кусает локти, что вы там пошла, она на работу, значит, вот такая, вот, вот моя, вот такая. Здесь тоже может очень сильно проигрываться, но то, как вы именно подаете себя очень сильно. Рабочие какие-то моменты, правда. Возможно, то, как вы работаете, то, какая вы сама по себе женщина, то, какой вы сами по себе человек. На чем, возможно, вы зациклены, либо какие-то ваши хобби, либо ваши увлечения. Какая-то ваша зацикленность, если происходит, может быть, одновременно ну, с этим человеком. Тоже может, кстати, происходить. Ну, что-то как одно на двоих, может, которое тянет очень сильно. Поэтому вот... Ну, такая спокойствие, уверенность в себе, независимость и подача ваша очень сильно сводит человек с ума. То есть вот, вот это какое-то знание себе цены. Прям вот, вот такая вот определенная женщина вамп то есть кому-то хозяйка, но вот здесь больше женщин вамп, и при этом она сводит насчет по четверке жезлов и короля жезлов. Да, здесь возможно некоторые люди для себя такую, либо уже нашли женщину, либо ищут для жизни такую, именно такого типа типажа. Поэтому вот, то есть вот как-то вот сценища, вот больше такие какие-то премудрости в жизни, нежели как-то что-то иначе. Поэтому сводите вот таким вот особо вот образом, даже как бы это немножко, вот, вот даже как бы вы не подразумевали, возможно, кто-то здесь не предполагает, либо не подразумевает, что этим вас вообще возможно свести с ума. Да, поэтому, дорогие мои, вот кто-то кто ищет, возможно, для жизни уже, либо кто-то уже нашел здесь, себе пару для жителей я бы тебя вместе возможно для всяких интересных бараков я бы здесь сказала больше в таком контексте поэтому короче как так и надо давай дальше здравствуйте кто загадал все умный вариант чем вы сводите с ума чем вы его сводите с ума чем вы сводите его с ума Сумма туз мечей, десятка пентаклей, четверка. Ваша самоотверженность, ваша сила. Ваше терпение, трудолюбие. <с> вот здесь больше какая-то непогрешимость во всем, идеализация мира, себя, своего труда. Здесь вот какая-то именно больше сильная личность, которая прорвется сквозь всех, вся и всего. Да, ваши какие-то цели, направления. То есть здесь больше именно ваш наплыв, ваш напор. Ваши мысли, ваш разум также сводят человека с ума. Но при этом какая-то, возможно, кто-то здесь кого-то не слушается. И это очень нравится человеку, кстати. Давай посмотрим. Да. То есть вот, вот знание себе цены, как из второго варианта, но именно вот какая-то непогрешимость в своих суждениях и в своих словах. В, а. Опора. То, что у вас можно найти опору для жизни, для быта, для семьи. То, что вы, возможно, предоставляете какие-то вещи. То, что вы именно... с Чем вы цены именно в бытии в... Как мама. Возможно, тут именно какое-то чье-то материнство сводит с ума. То есть, что вы, если вы мама, допустим, вы, ты, ты, мама. Если ты мама, то это не то, что сводит с ума, но это дает некоторое основание того, что с вами можно что-то строить. То есть, здесь важно для человека составляющая все-таки быта, очень важно. Что на вас можно положиться, что вы такая неразрушимая, такая сила великолепная и все вот направляющая. Именно вы направляющая. Здесь именно вот как-то это сводит с ума. Возможно, вы ищете на возможности там, где человек не, их не ищет. Возможно, также предпринимательская жилка тоже может, в принципе, здесь проигрываться, но не со всеми. Моего вулканище. Поэтому вулканище вас очень сильно сводит с ума человека. Ну да, дорогие мои, да, да, да, да. А если вы его жена, то тем более. А если вы девушка, которая лежит для семьи и брака, то тоже. Вулканщик, какая бы здесь спокойная женщина, сама по себе материалистка не была. Но здесь именно какой-то некий вулкан и некоторые основания, как мать-земля. Вот здесь вот некоторое такое вот чувство, чув, чувство мамка, ну, может такое, кстати, проигрываться, но здесь не, не, не, не совсем об этом. Здесь чувство то, что на вас можно положиться, то, что вам можно доверять. Это очень сильно даже нравится человеку, очень, очень-очень. И ваше какое-то мнение, что вы отстаиваете, что вы не даете себя, возможно, также в обиду. Ищите там, где и никто не ищет что-то. Это вот это больше как и внешние и внутренние характеристики, вот все вместе, все вместе, но немного в разных пропорциях, чем в других вариантах. А, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас светлый вариантик. Чем вы сводите его с ума? Чем вы сводите человечка с ума? Чем вы сводите его с ума? Талантами. Талантами, своими наработками, то, чего вы достигли в жизни то какая вы сильная, то какая вы непобедимая вообще, то вот, вот ваша твердость, ваша твердость, ваша убежденность во многих вопросах, то что вы можете нести за собой всех и каждого и всех, поэтому здесь ваши какие-то таланты, то здесь, возможно, вы чем-то отличаетесь просто от не то что от всех ну, как-то выделяетесь, то есть, возможно, у вас какие-то навыки не совсем обычные. Вы не уподобаетесь мнению всем и всему, то есть, не особо на мнение других смотрите. Вы тверды в своих убеждениях и словах и непоглебимы также. Но при этом здесь кто-то, ну, как-то одаренность есть и присутствует, то есть, Именно сама ваша начинка и жилка. То, что вы можете цеплять людей. То есть вы вам не все равно на другие проблемы, вам не все равно на других людей. ну ваша... Возможно, это и негатив одновременно, и позитив. Но именно ваша восприимчивость ко всему. То есть вам не все равно на окружающих. То есть какая-то, знаешь, какая-то человечность. Ну, вот, короче, как-то то, чего вы достигли в профессии, либо то, как вы выросли, ваши диалоги также здесь могут, кстати, привлекать. Ну, каком бы никакой какой какой никакой уровень был бы. Да, здесь не смущает, кто чем занят, то есть нету каких-то смущений, возможно, это даже гордость для некоторых людей, что а, вы либо чем-то занимаетесь, либо как-то работаете, либо в какой-то организации, то есть это для кого-то даже является большей гордостью, то, какие вы посты занимаете, то, чем вы занимаетесь именно. Вы очень сильный человек, старая, вы стараетесь не давать себя сломить чем-либо. Вы доверчивы, кстати, очень сильно. Этого человека привлекает доверие. Такое, доверие, но правильное доверие. То есть здесь и не, не совсем наивное, да, там, Уху, Нет, здесь правильное доверие. То есть вы знаете, кому можно, кому нет. Доверяйте, либо проверять. Ну, вот Такая какая-то рассудительность и властность ваша. Ну, вот здесь могут быть во власти, либо со властью связанные, либо совсем, либо властные женщины. Очень сильно могут здесь проигрывать, поэтому ваша властность над всем, возможно, даже над одним, очень сильно привлекает этого человека. Поэтому смотрите, сами решать сами. Властные вы мои, Арнольды. Поэтому вот, короче, как-то так. Вы продуманная, кстати, очень даже сильная. Ну, боитесь новых возможностей. Понятненько. Понятненько. Но вы сделаете шаг точный, нежели там в какое-то в никуда. Вы продумаете много-много раз и сделаете шаг. И он будет твердый в, в каких-то решениях. Вот это человеку тоже очень сильно сводит с ума. Ну, как-то вот так, вот как-то так. Интересно, интересно, интересно. Поэтому, поэтому, да. Спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Пускай хоть и маленький, но интересный ролик. Поэтому э, я есть на бусте, если что. Давайте переходим на бусте, посмотрим и вместе там кое что понапишем. Поэтому желаю вам... Спасибо вам за лайки, за комментарии. Подписывайтесь на канал, оставьте себе уведомления. Желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.